Всем привет ребят, как вы уже заметили я эти последние дни не выпускал видео и все из-за того что я качал бриллиант на пистолет Ренетти в коде Ну пока что я не полностью прокачал бриллиант, но я успел прокачать на золото и еще поставьте лайк кто взял этого персонажа парк дух